Итак, первый этап действия вот этого семени судьбы, когда оно выходит наружу, это называется узелок кармы или судьбы. На санскрите карма-васана. Васана означает узелок, карма означает судьба. Это узелок кармы выходит из шарика судьбы вот этой вот глубинной памяти наружу и начинает влиять сначала на окружающих людей, потом он уходит, выходит в психику более поверхностной, он из глубины влияет на, на все вокруг, создает мне проблемы. Потом выходит чуть подальше, наружу, и он начинает действовать уже на мое настроение, ну скорее даже не настроение, на мое здоровье, на, на функции моего организма, функционирование моего организма. И когда он выходит совсем наружу, тогда в этот момент... Я начинаю чувствовать сам уже, что происходит в моей жизни, что-то не так, понимаете? То есть, другими словами, есть сила, которая выталкивает вот эти вот глубины из глубинной памяти, вот эти вот психические структуры наружу. Эта сила называется время. Мы время воспринимаем, как вот есть часы, время. Нет, время это не часы. Время – это сила, которая двигает наше тело, грубое тело, к старости. Как некоторые люди говорят, вы знаете, вам надо вот есть такую-то травку, там дышать в трубочку в какую-то, еще что-то делать, и вы можете жить вечно. Ну, вот, допустим, взять стол, вот этот стол, да, если он простоит 300 лет здесь, он вечно будет стоять или нет? Ну вот ничего с ним не делать, он просто стоит и стоит. а Рассыпется, да, со временем, в труху. Правда ведь? То же самое и тело. Почему оно рассыпается? Потому что есть сила, которая его старит. Вот этот стол старит. также стареет компьютер, микрофон, все стареет. Почему? Потому что так действует время. То есть на все, все что в этом мире существует... Оно стареет в результате влияния этой силы. Об этом говорят древние писания. Так вот, если человек снаружи, с грубым телом стареет, просто, просто стареет, но он может против, противостоять влиянию времени. Он может сделать так, чтобы стареть медленнее. Это факт. Вопрос, насколько медленнее. И как это сделать? Это уже другая тема беседы. Есть еще тонкое или психическое тело. Вот оно по-другому действует, время на него влияет не так. Тонкое или психическое тело не стареет под влиянием времени, оно меняется. По-другому, это тело или тело, тонкое тело ума или психическое тело остров, в котором мы живем. По-другому называется телом желаний или телом поступков. Когда человек совершает какие-то поступки, имеет какие-то желания, в соответствии с этими желаниями и поступками меняется природа нашего тонкого тела. Допустим, если я постоянно думаю о женщинах, не хочется наслаждаться женским телом, то в следующей жизни я получаю женское тело. Мое тело трансформируется постепенно тонкое, психическое. Я в следующей жизни получаю женское тело. Как это внешне выглядит? Вот смотрите, когда рождается маленькая девочка в маленьком возрасте, она часто, очень, не всегда, но часто маленькие девочки ведут себя как мальчики. Так они бьют всех, очень смелые такие, решительные. Так или нет? Проходит время, они раз, и женственными становятся со временем. Заметили? Теперь они становятся женственными, да? Девушка, она растет, развивается, начинает общаться с мужчинами. То есть женское тело стремится к мужскому всегда, она, ей нужно мужское начало. Она всегда думает о мужчина, ей нужен мужчина, да? И девушка молодая, она такая застенчивая, скромная, такая робкая. И взять, допустим, мужчину молодого, он такой смелый, решительный, да? Так или нет? Ну, развитый имеется в виду мужчина, женщина развитая, скромная, нежная, добрая. Развитый мужчина, смелый, решительный, стойкий. Так или нет? Теперь движемся дальше. Мы говорим о психическом теле. Приходим к... К пожилому возрасту. Дедушка, как он выглядит? Ну такой мягкий, нежный, застенчивый такой. Обычно. Дедушка. Добрый. Бабушка. Бабушка уже по-другому выглядит. Она всех гоняет, такая, все контролирует. Но она была девуш, девочкой молодой до этого. 50 лет назад она была скромной и застенчивой. Фотографии молодые показана такая. Скромная, застенчивая такая, робкая, скромная. Потом приходит время, она у нее получается в результате того, что она думает о мужском начале, она стремится к мужскому началу, она приобретает свойства мужского начала уже в пожилом возрасте она становится более боевой, такой активной. А мужчина, стремясь к женскому началу, с возрастом становится мягкий, нежный, послушный, добрый. В виде тела девуш... дедушки. Понимаете, о чем я говорю или нет? И потом наступает следующая жизнь. Переход из этого тела в другое. Дедушка становится девочкой в маленьком теле. Но так как он был мужском, он все равно как бы она мучает всех потому что еще не отвыкла от предыдущего тела. Потом опять женственной становится. А бабушка, она рождается в теле мальчика. Но так как она была женщиной в прошлой жизни, поэтому мальчики не... еще капризничают, как девочки себя ведут в детстве, мальчики маленькие. Потом становятся уже крепче такие. Не всегда. Бывают мальчики, которые с самого детства ведут себя очень смело, не капризничают, дерутся. Поднимите руку, у кого такие мальчики родились? Это значит, в прошлой жизни он был мужчиной. Такое бывает. Вот. И бывают девочки, которые рождаются с самого начала, они ни с кем не дерутся, они такие нежные, женственные. У кого такие девочки родились? Видите, тоже такое бывает. Значит, в прошлой жизни она была женщиной. Видите, такие закономерности, когда ты прослеживаешь, можешь понять, что психическое тело, оно происходит свои изменения, то есть идут изменения там внутри, время на него влияет. Веда объясняет, что когда человек рождается, маленький ребенок, время влияет на него слабо. Чем больше человек живет, с возрастом, из психики тела все больше и больше выходит наружу событий с каждым днем. Поэтому... Жизнь гнет человека с возрастом, то есть в детстве как бы все так классно, время тянется медленно. Чем меньше энергии судьбы выходит наружу из сердца, тем медленнее тянется время. Человек как бы живет в таком пространстве медленного, медленной жизни, такой у него день длинно тянется. И чем больше событий, энергии, событий происходят в единицу времени, выталкивается из сердца, из глубинной памяти, временем, с возрастом, тем быстрее протекает жизнь. Надо все успеть, то, то, то, то, то. Быстрее уже не успевает человек. То есть в грубое тело просто стареет потихоньку или быстро, в зависимости от образа жизни. А в тонком теле накапливаются события. Если человек их не переваривает, то они могут привести его к психическим трудностям каким-то. Депрессия, э, отчаяние, страх, гнев, психические заболевания, э, стресс там и так далее. Поэтому возникает вопрос, нужна какая-то сила, которая бы очищала вот эту структуру, весь остров нашей жизни от вот этой вот плохой энергии судьбы, которая выходит наружу. Таким инструментом является разум. У нас в психике есть такой инструмент, называется разум. Как он действует, как он очищает ум? Разум является такой системой, которая питается энергией счастья, нацеливается на счастье. У каждого человека есть свой, свое нацеливание, называется цель жизни или вера человек, что такое вера, как связано с целями жизни. Вера это то знание, которое дает мне надежду или я прям чувствую, что оттуда исходит счастье, если я сильно верю это вера. допустим кто-то верит в то, что когда он дом построит, он будет счастлив, он думает о доме постоянно о своем. Когда думает о доме легче жить становится подумал о доме, что я уже построил чуть побольше. и Спать. Значит. Вот почему? Потому что хватает сил. Даже чтобы спать нужна энергия, счастье. Если нет энергии, счастья, человек не может заснуть. то вот я построил нормально дом, сейчас меня не думает, не может заснуть, потому что не хватает счастья, цели, не пришла счастье, не пришло. И он думает, что-то с девушкой своей не встречаюсь, не знаю, что, она меня любит, не любит. Он не может заснуть. Потому что... И потом девушка звонит, я тебя люблю. Он такой, хорошо. нас да. заснул. Почему? Потому что энергия счастья пришла в достаточном количестве. Видите, разум поставляет энергию счастья через веру в цели в какие-то. У нас есть цели на цельность, в разуме есть на цельность. На что? На то, что дает счастье. Человек в соответствии с своим развитием... Он верит в то, что может верить. Источник счастья всегда приносит веру. Рождается маленький ребенок, от него исходит счастье, энергия счастья от маленького ребенка, женщина смотрит на него и верит в ребенка своего. В результате разум нацеливается на ребенка, и она начинает жить, на что нацелен разум человека, для того человека и живет. Вот мать поэтому живет для своего ребенка. Потому что от него исходит счастье, она питается этим счастьем и живет для своего ребенка. Нацелена на своего ребенка, верит в то, что это есть цель моей жизни, мой ребенок. Это нормально? Нормально? Так устроена жизнь. Мужчина верит в жену, от нее исходит счастье. От женского тела исходит счастье, энергия счастья. Женщина сама на себя смотрит, говорит, ну вот я какая вот красивая вся, и какой дурак не достался". достался. Ну, то есть она не считает, что он достоин вот этого всего, что у меня есть. Даже женщина знает, что от ее тела исходит энергия счастья. Она говорит, оставьте все меня, мне никто не нужен. Она сама с собой живет на кровати. Испытывает счастье от самой себя в это время. Потому что тело, женское тело, все-таки из энергии любви, энергии счастья. Она может самой собой наслаждаться, если от всех устала. Вот. Но мужчина от мужского тела не исходит энергии счастья. Ему нужна жена, чтобы наслаждаться мужчине. Зато у мужского тела есть энергия воли, победы, активность, энтузиазм, там, много чего другого, что дает возможность активно жить. Вот у женщины нет активности в теле, оно расслаблено. Для того, чтобы женское тело или психика, женское тело, психика, для того, чтобы жили активно, нужен мужчина рядом. Он активизирует. Он всегда такой энергичный, активный. Иногда раздражает, иногда нравится эта активность его. Вот. Но, по крайней мере, жизнь становится веселее. Да мужчина есть. Какой-то энтузиазм что-то делать появляется у женщины, а так она просто расслаблена. Она застывает одна. Но никого нет. Видите, у нас разным, по-разному устроена психика. Но.. Разум нужен и мужчине, и женщине. Просто он по-разному устроен. Разум соткан из стремления к счастью. Разум соткан из знания. Знание – это сила, дающая счастье. Когда человек понял, как правильно, он сразу успокаивается. То есть знание соединяется с счастьем человека. Энергия знания — это энергия разума. И эта энергия передается через звук. Вот если, допустим, энергия ума передается через взгляд, это эмоции, мысли. Мысли читать взглядом можно. Эмоции, мысли, чувства человека, его характер. Это все деятельность ума она передается через глаза. Поэтому глаза являются зеркалом ума человека. А способность побеждать судьбу, добиваться своего, ставить цели, воспринимается через звук. Ну что вы знали? Есть победоносный звук, звук, который меняет судьбу. Такие звуки бывают победоносные. Эти звуки они связаны с очень сильными источниками счастья. В зависимости от того, насколько, насколько сильный источник счастья, настолько и сильно человек может а, развиваться как личность и, и находить себя в жизни, находить свое предназначение. Но предварительный этап для этого – это познание. Поэтому мы сейчас, у нас лекция направлена на познание сейчас, более теоретическая такая. И э, мы с вами обнаружили также, что есть чувство зрения, оно связано с умом. Есть чувство слуха, оно связано с разумом. Чувства принадлежат уму, но связаны с разными объектами. Вот допустим, чувство слуха связано с разумом, оно меняет цели человека. Вот человек послушал что-то с верой, он приходит домой, все, я буду жить по-другому. Мне надоело жить, как раньше. Я понял, что неправильно жил. Поменялись цели, это деятельность разума. И так, разум может поменять полностью жизнь человека. Поэтому старший в стране правительство следит за тем, кто что говорит кому. Это важно, потому что если говорить не то, то могут сильно поменяться люди не в ту сторону. Мы знаем, что есть фанатичные веры разные, когда люди там взрывают себя, там еще что-то происходит. Это признак того, что способность слушать используется неправильно. Не для того, чтобы человеку стало лучше, чтобы он развился. Вот Таким образом, это не безопасная вещь слушания, да? Это серьезная вещь. И если мы просто включаем телевизор, разные передачи, когда слушание и видение зрения одновременно, это значит и ум, и разум работает очень активное психическое состояние человека. И мы там смотрим, мы не знаем, что за передача, кто будет говорить, но мы не сильно беспокоимся, потому что мы не знаем, что могут быть последствия от этого серьезные. Некоторые фильмы даже приводят к суицидам людей. Такое может быть. Они должны быть запрещены государством в принципе. Я просто сейчас о чем говорю? О том, что слушание – это серьезный процесс. Если когда мы смотрим на что-то, меняется настроение, то когда мы слушаем что-то, меняется жизнь человека полностью. Чувства, чувств всего пять. Все они предназначены для разных вещей. Чувство слуха самое важное, оно меняет судьбу человека. Дальше чувство осязания, как-то тактильное чувство, оно настраивает разум или на активную работу, или на пассивную жизнь. Если человек живет в грязи, у него грязная квартира, грязная тело, тактильное чувство работает в грязи, то разум становится туманным, затуманивается. Человек не, под, не может понять, что ему делать. Вот особенно опасно это для женщины, потому что есть две характеристики разума. Есть характеристика силы или волевая характеристика разума, она очень сильно развита у мужчин. Мужчина за счет воли выживает. Есть вторая характеристика разума, которая дает энтузиазм человеку тоже, радость жить, счастье дает. Эта характеристика разума называется чистота. То есть есть сила разума, а есть чистота. Или качество. Есть сила, есть качество. Так вот, качество разума больше развито у женщин. У женщин разум более качественный, а у мужчин более сильный. И жена часто говорит, муж, ну неужели ты этого не понимаешь? Ну вот это неправильно. Он говорит, ну я не понимаю. И что? Она говорит, ну зачем ты вот все время... Вот тебе вот это, у вот тебя вот туда, туда, ты такой, как паровоз. Ты сначала разберись, это правильно или нет? Он говорит, да ты сама разберись. А я, мне нравится, я делаю. Ну, то есть, женщина, она больше склонна разбираться во всем тонкостях, потому что для нее важна чистота разума или качество. Для мужчины важна достижение. Мужчине важно... Добиться чего-то в жизни. Его разум направлен на волю. У него волевой аспект разума развит больше, чем а, качественный аспект. Если женщина говорит мужчине, ну, что ты такой, все время тебя куда-то несет. Ты что, не можешь вот так спокойно жить? Разобраться сначала во всем, а потом делать. Ну, если вас не устраивает такой человек, с которым вы живете, ну тогда, значит, надо пойти по западному образцу и жить с женщиной, женщине уже. Она никуда не будет стремиться, в обе будете сидеть, кудахтать, никуда не будет нести, потому что, ну как бы, надо понять, что мы сотканы противоположно. Мужское, женская психика, разум мужской, женский, они абсолютно противоположную природу имеют, по-разному действует. Итак, видите, есть разум. Разум что делает? Он поддерживает ум. Допустим, ум говорит, хочу кушать. У нас же истощается тело, психическое, физическое. Истощение заставляет, сигнал такой, сос, хочу кушать. Сигнал от грубого тела, какой идет? Слабость. Человек чувствует слабость, сил нет, значит, надо покушать. От психического тела какой сигнал? Настроение портится, плохо становится, что-то мне не нравится, ничего. Наверное, я не кушал давно. То есть от, от психического тела сигнал раздражительность. Человек поел, у него что появляется? Силы, грубое тело силы, ему легче уже что-то делать. А в тонкое психическое тело что приходит? Удовлетворение, улыбается, наелся, ему хорошо, улыбается. То есть почему? Потому что насытилась психика силой, она стала сильнее. Но ну, есть люди, которые думают, ну значит, тогда ничего и не надо, надо просто э, кушать и быть счастливым. Удовлетворен. Покушал и удовлетворен. Вот. Этот вид целей, когда человек ставит такой вид целей, то это называется самый низкий уровень развития человеческой Личности. Его сознание, оно хочет наслаждаться только комфортом тела. Следующий уровень развития человека — цели другие. Человек говорит, я, ну да, конечно, хорошо быть сытым, это нормально. Вот, но я хочу быть здоровым. Мы верим твердо, герой спорта. «Нам победа, как воздух, нужна». Или э, там «Физкультура, физкультура, ура, ура, будет готов». И так далее. То есть человек верит в движение. Он верит в движение и знает, что если он не будет совершать аскезы, то есть закаливаться, делать зарядку, то жизнь не будет хорошей. Такие люди обычно находят время для того, чтобы бегать обязательно. И такие цели нужны в жизни или нет? Есть люди, знаете, которые... Ты сегодня кушал? Нет. А почему забыл? Вот. Это что значит? Это значит, что вот этот вид целей в его психике не развит. И такие люди обычно такие... У них сил мало. Почему? Потому что они кушают неправильно. Есть люди, которые очень сильно сосредоточены на теле, и он как бы кушает и кушает, кушает и кушает. Есть такой, как бы, ералаш такой, два, две девочки сидят, ну, в детстве смотрел. И одна такая худая, худая, другая толстая. И та такая ест постоянно и спрашивает, чуть у тебя за диета, что ты похудела? Она говорит, "Не диета такая, я утром ем одну морковку сырую, днем ем одну морковку тушенную, а вечером вареную. Ну то есть, как бы она такая вся худая такая, и та такая берет морковку, вот это вот толстая. Говорит, хорошая дед, мне нравится. Да. Раз и пошла морковки шаровать. Вот. Там морковок пять ела, пока слушала. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? Что если сильное желание наслаждаться счастьем, исходящим от пищи, у тебя развита такая цель жизни поставлена, то диеты тебе не помогут. Вы поняли, о чем я сейчас говорю? Некоторые врачи говорят, ты просто поменяй характер своего питания. Причем характер питания? У тебя нацеленность на то, чтобы питаться. Ты извлекаешь счастье из пищи. У тебя сознание на это направлено, это цель своей жизни. И ты хоть как меняй характер питания, ты будешь жрать и жрать, жрать и жрать. Почему? Потому что так, такова цель жизни, разум нацелен на это. Вот разум считает все, другого счастья нет в жизни. Теперь более высокие цели. Понимаете, что цель в жизни поставить очень сложно. Очень сложно человеку переключиться с этого на этого. Нужно доказать себе, доказать, что это принесет тебе счастье. Вот, допустим, как доказать? Я начал бегать, заниматься бегом. Бегаю, бегаю, бегаю. Через какое-то время чувствую, я не могу уже не бегать, не надо бегать. Это значит, что я доказал себе, что это приносит мне счастье. Я бегу, радуюсь, набегу, я бегу, радуюсь, мне хорошо. Вот. Кушать стал меньше. Некоторые говорят, потому что у тебя усваиваться лучше все стало. Хорошо с этой точки зрения, да. Но я говорю о другом сейчас. Я стал меньше кушать, потому что у меня счастье получается не из этого процесса в организме. А из другого, потому что когда человек бегает, контактирует с природой, он, когда человек активен, бегает там, зарядку делает, закаливается, двигается, он в это время увеличивает свой контакт с природой, и природа дает ему счастье. Он становится счастливым, почему? Потому что он контактирует с активно с окружающей средой. Это другой вид целей поставленных. Эти цели делают человека здоровым. Для того, чтобы быть здоровым, поэтому человек должен найти таких людей вокруг себя. Найти таких людей, которые передадут ему эту энергию цели. Вот, вот смотрите, сейчас я вам очень важные вещи в самосовершенствовании объясняю. Которые вообще почти никто не понимает. Вот допустим, Олег Геннадьевич, а я что-то бегать не хочу. Я говорю, ну, замечательно. Что вам не хватает времени? Нет, ни времени. Вот, допустим, если вы полюбили кого-то, вы пойдете на свидание или нет сегодня? Пойдем. Почему? Потому что сильно хочется. Есть время, нет по барабану. Пусть я спать не буду, есть не буду на свидание, пойду. Почему? Потому что любовь, мне хочется, я не могу это себе запретить. Так или нет? Значит, вы чем-то вдохновлены. От вас вдохновление приходит от кого? От того, кого ты любишь. То есть твой разум нашел, разум это как антенна, он нашел источник счастья. Это моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, Наверное, спит уже спокойно во сна. Ну, то есть, он нашел источник. Все. Вот ну, там счастье оттуда идет. И я к нему стремлюсь. Все. Точно так же счастье идет от чего? От движения. От, ну, надо перенять у кого-то, понимаете? И в чем заключается тайна? Тайна заключается в том, что мы не знаем. Если вы хотите быть здоровыми, нужно себя поверить в тех людей, которые здоровы, которые бегают, прыгают. Нужно им, их счастьем жить. Понимаете, вот часто в детстве мы, нам нравится какой-то человек, мы начинаем делать то же самое, что он делает в жизни. Ага, ага. Да, мы дел, начинаем делать то, что он делает, этот человек в жизни. Почему? Потому что разум перенял энергию счастья от этого человека.